Во жизни пошла, вечером уже спокойно по улице не пройдешь. Меня недавно остановили трое. Ты что по а национальности? А сейчас угадай, как ответить. Я говорю, Ну Я тогда лети отсюда нафиг ты. Да". Дали мне пинка, я опять полетел. А недавно один останавливается, ну я думаю, сейчас полечу. А он, я так вежливо, с пьяненьким таким акцентом, говорит, слушай, мы сейчас проводим конкурс, бюст 95, не хочешь принять участие? Почему я? даже женщина вроде. Какая тебе разница? Спонсор наш, мы тебе почетную третью премию и деньги. Я говорю, а почему я? Я не то что на женщину. Жена, говорит, вообще на человека не похожа. И потом ничего я там показывать буду, если у меня там нету ничего. Не современно рассуждаешь. Многие деятели культуры за такие деньги и не такой бы согласились показать. И потом конкурс у нас благотворительный. Весь сбор пойдет в сумасшедший дом на строительство забора. И потом спонсор собственноручно вписал твою фамилию, а он до сих пор во всероссийском розыске. И вот что-то у меня впервые дрогнуло. Я думаю, а что я в самом деле? Жене надо пальто зимнее купить, детям ботинки. Что я себя изображаю? А я говорю, а где обнажаться? А поехали в концертный зал. Приехали в концертный зал, там такой бойкий ведущий. Говорит, быстренько-быстренько раздевайтесь. Я разделся, он посмотрел на мою грудь. а вы дома ничего не оставили? А я говорю, сейчас так носят. Один французский кутюрье, он говорит, кто? Я говорю, ну, один француз называет это воспоминание о детстве. Он не знаю, как там во Франции, я, глядя на вас, вспоминаю наш сумасшедший дом. А как этого кутюрье фамилия? А у меня из всех французских фамилий... Вот только ну, одна, это в башке вертится, вот. это, Мишель Лигран. Я говорю, Мишель Наган. Ну, началось представление, 22 женщины и я. У всех бюсты, к стенке не подойти, <смех> и я со своим детством... <смех> Они косятся на меня, голубой что ли? <смех> я говорю, это я от холода посинел. <смех> а вообще-то я розовый. <смех> Одна говорит, ну и какое же вы надеетесь занять место? Говорю, как какое? Третье? А вот это было бы возможно, если бы нас всего трое было бы. <смех> я говорю, если бы нас всего трое было бы, я бы занял первое. Говорит, это почему? Я говорю, по нумерации бюстгальтера. Говорит, а вы носите? Я говорю, если надо, надену, и не ваше дело. Говорит, стерва. Я говорю, сама стерва? Ведущий говорит, девочки, прекратите скандал, публика услышит. Я говорю, я вам не девочка. Говорю, ну хорошо, я буду называть вас госпожа. Пожалуйста, на подиум. Ну, эти-то соперницы вышли. А я, когда на подиуме появился, в зале истерика началась. Здесь рвут друг у друга бинокли, чтобы получше разглядеть. А я зубы стиснул. Думаю, ничего, стирлицу было труднее. Зато же пальто зимнее куплю детям ботинки. Иду по подиуму, как на костылях. И слышу, как ведущий в микрофон объявляет. Новейшее течение в области культуры тела. Разработанное французским кутюри Мишелем Наганом. Представляет бюст фирма «Попер наверх». И тут вот радость победы наполнила мою грудь. Я так чувствую, походка стала легкой, грациозной. И публика в зале, смотрю, притихла. Ну, понятно, у них сумбур в голове. Кому же охота от новых не отставать. Короче, положил свою третью премию в карман. А на выходе меня уже ведущий останавливает. Говорит, завтра не опаздывайте. Я говорю, а что завтра? А завтра победительницы конкурса принимают участие в стриптиз-шоу. я думаю выступлю, зато теперь жене куплю не пальто, а шубу.